Подготовили подарки? Новый iPhone XS. Надоел ты мне уже чулка. Вот. Господи. Приветики. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, я Энни Мэджик, и вы снова, ребята, собрали 100 тысяч лайков на предыдущей серии Смешилкиных. Вот так вы сильно их хотите. И вот она новая серия, я знаю, что вы ждали ее дольше обычного, потому что я ездила в Казахстан на встречу со своими подписчиками-мэджиками. Я ездила несколько раз в Москву по делам, потому что сейчас очень сложный период моей жизни, я достраиваю дом своей мечты Magic House. И даже в этом сумасшедшем ритме я стараюсь радовать вас новыми роликами на всех своих каналах ссылочки будут внизу в описании пожалуйста потом сходите и посмотрите особенно на magic family потому что там новая очень крутая рубрика что внутри как все устроено я буду вам очень благодарна если вы посмотрите поставите там лайк напишите комментарий. ну и здесь конечно же напишите комментарии потому что они где-то вот здесь появляются наберете очень-очень много лайков и самое внимательные наверное заметили что я подстриглась у меня новая прическа достаточно коротко почему и зачем я это сделала я рассказала в своем инстаграме там же есть фоточки в общем Намек вы поняли, если вам интересно, сходите там Ну и если вы еще не подписаны на канал или видите меня впервые Скорее подписывайтесь, чтобы нас стало уже 2 миллиона Я по-моему очень соскучилась, надеюсь мы теперь начнем снова видеться чаще Поехали. В прошлых сериях с Мишилкины папа, мама и их дочь Машенька, а еще ее друзья Петя и Ева ездили на каникулы к Бабе Вале в Чепубинск и там познакомились с Даней. У Пети и Машеньки были теплые отношения и им мешала только Ева. Но Дане девочка тоже понравилась. И вот, проходя через разные жизненные ситуации, отношения ребят совсем зашли в тупик. И накануне Машиного дня рождения друзья решили, что ей пора определиться с выбором. Маш, нас же так много связывает Ой, Да Мы с тобой одной крови Ну, это, ты поняла? А, нет Ну, не брат с сестрой, а типа подходим друг к другу А, ага. а помнишь, как мы вместе вызывали духов? помнишь, как мы смотрели друг на друга? Да! А помнишь наше первое свидание у твоей бабули в Чепубинске? Да! А помнишь, в первом классе я подарил тебе осенний листик и первый раз взял тебя за руку? наша встреча была для меня яркой и незабываемой. Помнишь, как мы смеялись на кухне у твоей бабушки? Да. Помнишь, я написал тебе песню и снял клип для тебя? Да. Я помню каждый момент рядом с тобой. Может ты уже выберешь, Манюня? А? А, а, а. Вы оба такие классные! А Даня красивый, Петя добрый! А я что, некрасивый? А я что, А я что, недобрый? мальчики. Что? Если я не могу выбрать, может я их обоих не люблю? А, а, интересно, а возможно, любить обоих сразу. Но это им не очень нравится. Что делать? Я больше так не могу. Точно! Все, решено. Ну что, мальчики, сегодня Манюня выберет кого-то из вас. А кто-то останется один. Грустненько. Конечно, меня, а не этого Челкасова. Слушай, яйцеголовый, посмотри на себя, ты же неудачник. А ты типа удачник, да? Да. Проверим, кто сильнее. Ну, давай. Ну, ну, давай. Ну. Ну. Ну, ну. Ну, ну. Стоп! Хватит! Вы вообще подготовили подарки? <с эх> Конечно! <с journalist> ну да. Оо, ну! Э, что? О, покажите их! Мне! Я же ее лучшая подруга! Я подарю Маше вот что! Бэушный контейнер для еды. Класс! Вообще-то это, между прочим, гигантский самодельный лизун антистресс! Всю ночь мастерил! О, какой крутой, еще и розовый! Понял! О, фу, чувак! Вообще, важен не подарок, главное внимание! Вот. Да, конечно! О, Господи! А, блин, а вы то что вообще подарите, а? Для лучшей девушки на свете все должно быть лучшее, так? Ах, ну, ой-ой-ой, бла-бла-бла, тогда нужно подарить ей последний новый iPhone XS Max на 512 гигабайт. Понял? Да. Дань, ты такой сасный, но бываешь такой долгий. Ну! Просто мне нечего показывать. Наш Петя все сказал сам. А что? Что? Последний новый iPhone XS Max на 512 гигабайт. Пожалуйста. А ты что подаришь? Я собиралась подарить ей корону, но королева только я! И поэтому я подарю ей вот этого вот минишку. Очень милый подарок, не расстраивайся! Я знаю, что он милый, блин! А почему плачешь? ССМАКС на 512 гигабайт! Знаешь что? Надоел ты мне уже, челкастый! Вот здесь у меня сидишь! Зачем ты вообще появился? Ты только не умеешь портить всем жизнь! Понял? Слушай, ты, яйцеголовый, тебе вообще слова тут не давали! Я тебе сейчас ни слова дам, понял? Ты думаешь, богатый и крутой Маша не поведется на твои деньги? Машка а -а -а -а! меня полюбила с первого взгляда, как я ее, в отличие от тебя. А -а -а. Да с чего ты это взял? Т -т -т -т крашеный! А закрашенного? Ты подготовил подарок для своей любимой дочери. Ага. Что, правда? Да. А я нет. Да. Так, а значит будем вместе дарить. Я же все-таки твоя жена. Ладно, любимая. Так, и... Что будем дарить? Помнишь? Что? Пять лет назад. Я то, что было вчера-то не помню из-за своей тяжелой женской жизни, а ты про пять лет. Ровно пять лет назад. Ну, перед своим днем. Рождение! Так. Когда уже случился закат, вечерело, дул холодный ветерок за окном, <связь> и небо было такое красивое, ярко-оранжево-лиловое. <связь> и в комнате. Проникал теплый свет. Слушай, э, ладно, Маруся попросила сынка. Да, да что ты говоришь? Ага. Это так мило. Да, я хороший бадя. Ты что, собаку в дом притащил? А, э, э, а, а что, батя сказал, батя сделал, дочь просила, заслужила. А ты о нас подумал? Ты о собаке подумал? Мы еле с каши на суп перебиваемся, а её кормить, гулять, вещи ей покупать вообще-то. Ну вот вечно ты, а? Вечно ты! А что я? А, а что ты? А ты что? Что? Что? Хватит! Где? Что где? Собака! А, это! Как? Вот! Господи! Какая милая псинка! Дай мне ее сюда! Ой, ты моя хорошая! Я красавица! Какая моя девочка! Ты моя Девочка моя! Ты моя малышка! <смех> чего ты лыбишься? Ты миску купил? поводок купил? левшанку купил? Корм купил? Нет. Еще отец называется. Малышке спать не на чем. Есть не из чего и нечего. Ну не переживай, моя маленькая. Мамочка тебе все купит. Мамочка о тебе позаботится. Да. Так, это... Э, слушай... Да. Стул-то накрывать пора. Скоро школота придет. Вот и накрывай. Не видишь <свяк> мне, о ребеночке позаботиться надо. Как мы тебя назовем, моя малышка? Да, да. <свяк> Помаду все сожрешь. Так я это. О, пришли. Приветики. Здрасте. <свяк> <свяк> Здравствуйте. Смотри, малышка, это что за мальчик тут у нас? Mm, я Данил, Машин очень близкий. Наш новый одноклассник, да мы просто так его с собой взяли. Mm -hmm. А кто твои родители? В каком районе ты живешь? Ну, здорово, школота. А где наша именица? Так, погодите, а разве Маша... Не дома. Она сказала, что пошла с вами в кино и вернется тоже с вами. Звоню Аня мне? Мы с ребятами подарки ей принесли. Это что, последний новый iPhone XS Max на 512 гигабайт? Да. Ага, так кто там? Твои родители. Заблокирован. Так, я не поняла. Доча, где моя доча? Машка. Машенька. А! Маша. Пропала. Маруся! Пропала! Доча! Пропал. Последняя серия Смешилкиных Но, возможно, будет второй сезон Так что ставьте лайки, голосуйте вопросики Пишите свои волшебные комментарии Подписывайтесь на канал, если не подписаны И переходите по ссылочкам на новые видео На других моих каналах И увидимся скоро в новых роликах Я вас люблю, спасибо вам огромное Пока